Я родился в Петербурге и восхищался северным модерном на Петроградской стороне. Затем любовался юген стилем в Риге. И только попав в Бельгию, я понял, что модерн – это не растительный или животный орнамент, не витражи, не изогнутая линия. Модерн, мы называем его арнуво, – это адаптация фасада под функцию здания, это оптимальная организация пространства, это естественная вентиляция и свет. Бельгия страна традиций и планировка городского дома не менялась с 15 века. Налог платили с ширины фасада. Поэтому дом узкий 5, 7, 9 метров и глубокий 30-40 метров в глубину. За домом сад, огород, световой колодец. Поэтому дома узкие, узкая лестница и темное помещение в середине дома. Арта впервые придумал, как победить это. Ни одного такого дома на территории Российской империи построено не было. Возьмем музей Югенстиля в Риге. Планировка стандартная. Хозяева идут в ванную мимо кухни, еду в столовую несут мимо туалета, нет приточной вентиляции, нет зеркал, нет прозрачных перегородок, нет естественного света, освещенность в кабинете архитектора такая же, как в его спальне. Это не арнуво, это не модерн, это имитация, адаптация. Хотите увидеть, как должно быть? Смотрите мой канал и потом приезжайте в Брюссель. Мои зарисовки, не путеводитель, не пересказ экскурсий. Я очень подробно описал их на сайте. Если интересно, почитайте. Соберетесь в Бельгию, смогу показать все сам. Это улыбка тысячам из вас, кто прошел по улицам вместе со мной. И тем, кто придет завтра. Это отражение нашего мира в гранях Антверпенского бриллианта. Хотите узнать больше? Подписывайтесь. Знаете, кому пригодится? Пошлите друзьям. Хотите задать вопрос? Вот адрес, есть телефон с Вайбером и Ватсаком. До встречи!